Потери российской армии на утро 23 февраля составляют 145 850 орков, и это только тех, кого удалось зафиксировать в черных пакетах грузом 200. Остальные цифры вы можете видеть на экране. Пока Путин со своими шесторками сгоняют массовку для концерта на Лужниках за две сосиски или 500 рублей, все больше и больше российских убийц удобряют земли Украины. Хотя из них даже удобрение сомнительного качества. Слава украинской нации. И сами знаете, что Российской Федерации.